Что ж, дорогие друзья, первая карта начинается. Number One. Пока что в обороне. Но умерси пока что в атаке. Все это, естественно, так или иначе может меняться со временем. Все будет зависеть от того, кто выиграет э, ножи. И ножи в данный момент могут выиграть абсолютно все. Ну, само собой, карта Мираж — это карта обороны. Она что, 5 на 5 карта обороны? Тем более уж 2 на 2 она тоже, в общем-то, является картой обороны. И Number One команда Number One выигрывает на живые раунды. Соответственно, право выбора стороны переходит к ним. И, разумеется, это стей. Команды не меняются сторонами и остаются так, как, в общем-то, было на старте матча. Ну и я, конечно же, хочу напомнить вам, дорогие друзья, составы. Команда No Mercy — это все те же самые Ча-Ча-Ча и ZXC. Ну и Number One — это Грозный и, ну, номер один, по всей видимости, да, номер один. Ну, собственно, в атаке команде Ноу no не впервые уже начинает, да, как вы можете, э, как это несложно, в общем-то, догадаться. И если вы смотрели матч за третье место, он же финал нижней сетки, вы видели, да, что там Ноу no тоже начинали в атаке. Но сыграли в атаке весьма и весьма воодушевляюще, да, то есть там были неплохие такие перспективы, которые реализовывали все-таки игроки атаки. Сейчас же попытка выхода из ямы плюс ковры... Подперекрестные огонь игроков команды Number One. Позицию обороны весьма и весьма хороши, но довольно-таки закрытые. Number one ставит хедшот под Ча-Ча Ча. И ZXC остается последним, почему он не вышел сразу со своим тиммейтом. Ну, для меня, наверное, побольше. Ого, Угу. Для меня по большей степени по-прежнему является загадкой. Конечно, давить нужно было все-таки в паре. Возможно, это позволило бы, так скажем, Закрыть вопрос э, Того, что Кого-то одного будут расстреливать в два пистолета Тут в любом случае игрокам Обороны приходилось бы э, Рассматривать перестрелки как один на один Так и два на два И, в общем, все было бы Гораздо сложнее, но сейчас, конечно, при девайсах, естественно, такой не проигрывается от слова вообще никак, и на табло закономерные 2.0. Фомасы, естественно, здесь будут работать на все 100%, потому что, опять же, позиции при выходе на точку, как известно, здесь являются средними-дальними, да, ну, относительно чего мы говорим. Если это ковры, то все-таки средняя, если яма, я бы, наверное, все-таки называл позицию более дальной. Ну и, конечно, в очередной раз Грозный его ФАМАС вместе с его тиммейтом выигрывают раунд. Счет 3-0 и все весьма размеренно, предсказуемо и очевидно происходит на данном этапе. Ничем я вас удивить не смогу, да и команды, я думаю, удивить вас тоже здесь ничем не смогут. Нужно все-таки отталкиваться от первого девайсного раунда, который именно сейчас на ваших экранах как раз-таки и будет. А, если что-то сейчас зажигательное удастся сделать команде... Но uh, умерси no тогда есть какие-то надежды. Если же нет, то нет. Напомню вам, что команда Number One уже выбивала своих соперников из команды Но no умерси в нижнюю сетку со счетом 16-8. То есть счет вы сами понимаете, да, был в предыдущей встрече, точнее в финале верхней сетки, ну сверх неприятно. Команда Но no умерси не выстояла под натиском оппонента и как результат, как итог всех этих действий uh, закончили. Поражением в верхней сетке Но среабилитировались в нижней сетке Такие вот дела Но пока у нас дождались э, Того, когда Пройдут дымы э, Брошенные командой Number One ча, -ча, -ча открывается из ямы зетекс аккомпанирует своему сопернику Простите, своему тиммейту с ковров, ну и здесь, конечно, очень сложно представить, как Грозному выбить данный раунд Учитывая, что два соперника в упоре И, ну, потенциально они даже и не должны ничего здесь выдумывать и куда-либо открываться Просто позиционно стоять И этого, наверное, по большей степени будет достаточно 29 хп не позволит слишком агрессивно открываться Грозному Нужно будет как-то следить за тем, чтобы выход был не слишком широким. ча, -ча, -ча кстати, с 22 холст но он все-таки в позиции, понимаете, опять же. чачача -ча -ча имеет меньше хп, чем грозный, но позицию в разы лучше. И как итог, дорогие друзья, вы сами видите, команда No Mercy выигрывает пистолет... Э, не пистолетный, простите, первый девайсный, и выигрывает его весьма и весьма уверенно. Более того, даже не понеся никаких потерь. Так что 3-1... Экономика у обороны, естественно, не изъята но, но это мираж, опять же, если... Вот, давайте смотреть, да, мираж а, Атака может разыгрывать, по сути, конкретно в этой, в этой разновидности миража Потому что здесь мидл с коннектором не играется, да, по сути То есть нельзя пройти через мидл на точку А Здесь разыгрывается три варианта раундов Вдвоем с ковров, вдвоем с ямы И по одному с каждой из позиций в общем, как бы не так уж на самом деле и вариативно здесь атака, поэтому очень много решают гранаты. Грозный забирает ZXC, есть информация по ча, ча ча он десантируется в сэндвич и продолжает парадоксально, но выживать. А <laughs> еще и успел забрать Грозного. Ну, конечно, такое нельзя отдавать, и команда Number One, в общем-то, такой раунд и не отдала, за что им респект. Это говорит о том, что все-таки противостояние какое-никакое, но будет одноколиточным этот матч точно не получится назвать. Но как и на предыдущем матче, я хочу напомнить вам, что команда no Mercy рано или поздно перейдут э, во вторую половину в сильную сторону и вот команде Number One, поэтому необходимо взять раундов именно по максимуму, да, то есть чтобы э, избежать возможных проблем. Во второй половине, который определенно Команда номер Мерси попытается э, Навязывать своим Так сказать, соперникам Ну, грозный на чеке ковров э, Номер один э, На чеке ямы Опять же, все стандартно, здесь больше и нечего Чекать-то, в общем-то э, Просматривать какие-либо другие позиции Ну, лишено смысла, по большей степени да, И очевидно, почему, потому что <laughs> С других позиций Никто и не откроется. Ну, раунд вдвоем из ямы. А, номер первый забирает за с С, и Ча-Ча-Ча ловит флешку вот прям в лицо. Беда-беда-беда. Не повезло немножко ча, ча ча поэтому открыться своевременно не удается. Это позволяет игрокам Number One занять более агрессивные позиции и реализовать, естественно, эти позиции победой в раунде. Счет 5-1. Привет, Сандижана. Счет сегодня на Рону мало. Исламбек, uh, приветствую и вас, и весь Андижан. Да, сегодня действительно онлайн невелик, uh, но это и не удивительно, по сути, потому что сегодня трансляция такая, знаете ли... Uh... Местечковая, наверное, выражусь вот таким вот э, словом. Ну, в общем, она нишевая, если хотите, давайте скажу так. Потому что, во-первых, 2 на 2 не каждый любит смотреть. Это относительно скучноватый э, тип Counter-Strike, потому что мало чего происходит. И перестрелки, как правило, заканчиваются очень быстро, да? То есть э, тут не поймешь ни ошибок, ни толком ничего не разглядишь. Ну, вот сейчас на табло 6.1. И типа... Раунды, вот, сыграно 7 раундов за 8 минут. Ну, то есть, и, и при этом из этих 8 раундов, 7, точнее, раундов, еще и был ножевой раунд. Так что по минуте на раунд, грубо говоря, весьма быстро и не затеяливо, так скажем, проходят матчи 2 на 2. Поэтому здесь зрителей сверх много и не будет. Ну, и плюс это не какие-то известные команды, а обычные ребята с паблик-сервера, у которых нет большой фан-базы, ну, и... Исходя из этого, естественно, невысокий онлайн на трансляции вполне себе оправдан. Два автомат Калашникова против Калаша и Эмочки. Открывашка из ямы от Ча-Ча-Ча. И здесь неожиданный привет от Грозного. ZXC, естественно, находился на коврах и, само собой, помочь тиммейту своему вовремя не сумел. Потеря половины лайфбара с прилетевших Ешки. Ничего себе! Вот это хедшотнул. Хедшотнул по-грозному, топ-1, точнее номер один остается против ZXC и перестреливает, опять же, за счет более выгодной позиции своего визави. Хотя, допустим, игроки, например, в PUBG сказали бы, что как э, ZXC мог проиграть позицию, находясь на хайграунде, да, то есть он все-таки находился, если мы э, от нулевого, да, так скажем, уровня над водой, э, давайте назов назовем это так... Э, находился выше своего соперника, это более выгодная позиция. Но не всегда это более выгодная позиция. Приносит какие-то плюшечки, как известно. И в данном моменте времени, опять же, очевидно, почему эти плюшечки не были принесены. Потому что это Counter-Strike, а не PUBG, на самом деле. Да, вот, в общем-то, и все из-за этого просто. Потому что PUBG можно смотреть от третьего лица. Counter-Strike исключительно первое. И первое лицо, ну, достаточно серьезно... Э Исключает из перестрелок как раз таки вот эти моменты, которые даруются играм от третьего лица Собственно, именно, наверное, поэтому я всегда и любил больше игры от первого лица Они более честные, что ли, как-то в реальной жизни ты же не можешь посмотреть из-за своей собственной спины и из-за стены откуда-то куда-то. Поэтому только CS только хардкор. Ча-ча-ча пока раскидывает точку А под выход своего тиммейта. Но уже не остается у него лайфбара. Слишком медленно действует сейчас ZXC. Я, конечно, понимаю, что его здесь тоже откидывают. У него перед лицом лежит дым. И буквально несколько секунд назад прилетела флешка в лицо. Это задерживало ZXC, безусловно, но надо все-таки как-то действовать чуть быстрее, да. На мой взгляд, опять-таки, я ни в коем случае не говорю, что игрок атаки сыграл неправильно, но я считаю, что надо было все-таки двигаться чуть более маневренно, и это, возможно, позволило бы выйти на неподготовленных игроков обороны. А пока выигрывалось время, собственно, откидыванием как раз-таки тех самых флешек, Раунд uh, у команды Number One уже было тяжелее забрать, чем если бы это был бы старт Можем мы тоже играть 2 на 2 Шахром, я вам уже отвечал, извините, если вы не слышали Но это, к сожалению, ваша проблема Перематывайте на самое начало uh, матча uh, В самом начале, перед, точнее, перед началом карты я вам это сказал Как вы можете участвовать в этом турнире И вообще в турнирах 2 на 2 Минус от Грозного в завершении предыдущего раунда. И счет 10-1. Пока на самом деле очень сложно представить, как команде No Mercy выигрывать карту Мираж, э, учитывая даже факт того, что они будут играть в сильной стороне. Как мне кажется, такое, ну, вообще прям практически не отыгрывается. Ну, да, бывают исключения, но вот уже 11-1, раунд закончился чуть больше, чем за 10 секунд. Это астрономическая скорость, и эта астрономическая скорость, увы, ничем хорошим э, не может, как бы, вот, являться, да, для команды No Mercy. Потому что они, если бы они выигрывали с астрономической скоростью эти раунды, так нет же, они же их проигрывают, собственно, да. Ну вот, короче-короче-короче, дело к ночи, дорогие друзья. 12 раундов уже позади, остается совсем немного до смены сторон. Но смена сторон так или иначе повлияет на э, баланс игры... Достаточно глобально Может быть, многие этого и не понимают Но игроки, во всяком случае, понимать это должны Ча-ча-ча Забирает номера первого Грозный остается с шестью хелспоинтами. Ну и, кажется, наконец-то на Умерсе Сумели выиграть еще один матч-поинт А то уж как-то с одним совсем негоже. гоже 11-2 приятные все-таки какие-то моментики появляются, да. И нельзя, конечно, сказать, что 11-2 это очень приятно, но можно выйти на 11-4, что будет, ну, еще куда ни шло. Хотя бы вот так можно будет уже выразиться про эту ситуацию. Но если, например, это будет 13-2, то я смело скажу, что команда No Mercy точно уже uh, не выиграет эту ситуевинку. Так что... Хочу поверить. Хочу поверить э, в то, что все-таки во второй половине какая-то борьба будет. Вот на предыдущей карте во второй половине борьбы было крайне мало. Номер один. Минус ZXC. ча ча, -ча один И грозный, пользуясь своей хорошей позицией, я выигрывает перестрелку с ча, ча ча Почему эта позиция была хороша? Э, да потому что дым мешал обзору игрока атаки, который выходил из ямы. И банально из-за дыма просто не заметил... Кусочка пикселя своего визави, стоящего на балконе. 12-2, собственно, и последний раунд первой половины, дамы и господа. Далее последует смена... Дым в яму и в наглую, абсолютно в наглую вырывается из этого дыма игрок ZXC. А следом за ним Ча-Ча-Ча, который двумя минусами приносит победу в раунде команде No Mercy. Счет 12-3. Именно с таким счетом первая половина закончилась. Ну и стартует вторая, разумеется. Но, честно сказать, конечно, шансов 12-3 дать камбэк не очень много. Они есть, определенно, конечно, они есть, но... Согласитесь, команде Ноу Мерси нужно выиграть 13 раундов для победы, а команде Number One всего 4. И 13 и 4 разница, конечно, колоссальнейшая, да? Ну, как минимум, Ноу Мерси должны отыграть 9 матчпоинтов, чтобы сравняться, а уже потом надеяться на победу. А, так что это пока что может являться довольно-таки несбыточной мечтой. Номер 1 погибает от выстрела Ча-Ча-Ча в его голову и Грозный остается с... Глоком, один против двух соперников Попадать, конечно, опа, здравствуйте. Ну вот теперь уже точно попадать никуда нельзя 15 хп, и это, мне кажется, звучит Как приговор, потому что От 15, э... ну, с 15 холспойнтами куда он сейчас откроется Первое попадание с Юспа, грубо говоря Если его не убьет, то уже точно Расставит все точки над Е Грозный Ну, пытается что-то там забайтить, игроки обороны вообще уже, кстати, сменили позиции, я не знаю на самом... на самом деле зачем, но вижу, что вижу. То есть была более длинная дистанция между командами, и сами же игроки команды No Mercy взяли и решили ее сократить, подойти поближе, чтобы глоку было бы удобнее их отстреливать. Ну, такой себе решенец, хочу сказать, да. И вот чача -Ча, ча кстати, стоит тоже в не самой адекватной позиции. Но другой вопрос, конечно, что тайминги, да, отчасти будут здесь влиять. И, кстати, поборолся довольно-таки неплохо. Грозный как минимум долго жил. Но если бы почаще попадал, то и профита, конечно, словил бы куда больше. Но это все-таки 12-4. Команда No Mercy с трудом, мне кажется, с огромным на самом деле трудом. Но выигрывают пистолетку. И тем самым... Дают нам надежду на камбэк и на красивое зрелище по ходу второй половины. Интересная хаешка на 44 хп подгрозного, а, а где же номер один? А номер один не получил демейджа, потому что находился, собственно говоря, на коврах. И тот самый медленный раунд от атаки на глоках, как обычно я всегда выражаюсь. Я не понимаю, зачем подобные раунды разыгрываются, но допускаю, что их, наверное, разыгрывать все-таки нужно. Хотя, опять же повторюсь, абсолютно не понимаю, что может сделать человек без брони, без э, гранат э, с глоком в перестрелке лобовой с человеком, у которого есть автомат Ну, при прочих равных не получится сделать абсолютно ничего, ровным счетом, вообще, ну максимум снять с него там, я не знаю, ну чуть больше половины хп и то это, наверное, уже является едва ли не идеальным развитием событий, поэтому раунд с глоками, мне кажется, проще сливать а, более быстро. И именно ключевой момент сливать, то есть проиграли и проиграли, надо к этому относиться гораздо проще, потому что этот раунд создан для того, чтобы а, деньги появились в предстоящем. Кстати, ранний бай, невзирая на то, что не было поставленных бомб, разумеется, команда... Number One все-таки принимает решение приобрести калаши с минимальной раскидкой, минимальной броней. Мне кажется, это не самое хорошее решение, но осуждать, опять же, повторюсь, не буду. По результату эти девайсы потеряны. К сожалению, для команды Number One счет становится 12-6. И теперь, опять же, вариант. Либо раунд с пистолетами и нормальным э, раскидом, Вторым армором, да, там все дела. Либо же опять форсировать, с, грубо говоря, играя с калашом, но уже без брони, без гранаты и без всего прочего. Кстати, команда Number One принимает решение сыграть раунд с одним диглом. и даже без арморов, что важно. Что важно, потому что, опять-таки, я подчеркиваю необходимость армора... Ну, в раунде с пистолетами, да, если это арморы, то это должны быть, наверное, все-таки диглы, хотя вариативно, даже при наличии брони, можно играть и с глоком. Но сейчас э, получилось то, чему я абсолютно не удивлен. Ну, раунд с глоками, опять-таки, повторюсь, глок и дигл без брони, ну, не тот, не этот, скорее всего, э, никого не убьют. При всем уважении, конечно же, к игрокам. Я не считаю, что они там какие-то нубы или что-то еще. Но просто делюсь своим видением ситуации. И, так сказать, даю дружеские советы наверняка. Ведь игроки посмотрят обязательно, как они сыграли. Ну и подчерпнут из этого, возможно, какие-то свои косячки. И в предстоящих каких-то матчах на пабликах или же матчмейкингах или же фасткапе, грубо говоря, не будут совершать эти ошибки вновь. Ну а сейчас, естественно, полноценный байраунд от команды Number One. Вылетает дым, и под этот дым, по всей видимости, будет попытка продвижения. Серьезно? Ну, странно сейчас сыграл на самом деле ча, ча ча Почему странно, объясню. Потому что дым лежал весьма и весьма криво, и из ямы его, в общем-то, было видно. Не знаю, почему он на это не обратил внимания, что из, из ямы его будет видно. Ну, ладно, опять же, это момент игровой. Вполне себе возможно, что ча, -ча, ча не сильно понимал, что его будет оттуда видно. Ну, ZXC остается один против двоих. У Грозного 19 хп 8 и уже 0 хп у номера 1. Номера первого, точнее, номера одного. А бомба устанавливается. Ну и, как я и говорил, в общем-то, ситуация сверхстранная, да, но мы все-таки ее увидели. Два на 2, и установлена бомба. Ну, это насколько надо было стараться э для того, чтобы ее поставить или же для того, чтобы позволить ее поставить. И вот, кстати, позиция бомбы довольно-таки неоднозначно нам намекает на то, где может находиться игрок обороны. Это, скорее всего, ковры или яма, да, учитывая, что бомба поставлена именно под эту плоскость. Но на самом деле нет. Соперник на хелпе. И это, дорогие мои друзья, уже не спасаемый раунд. Да, перестрелку за ТКС выигрывает, но сыграно абсолютно без зуба, хочу заметить. Потому что, ну, позволить поставить бомбу в матче 2 на 2... Это в корне неправильное и в корне неверное мероприятие. Ну, это из разряда, как и покупать дефюз-киты, да, которые, по сути, здесь и не нужны вообще. Ну, ладно, как сыграно, так сыграно. Грязновато сыграно командой No Mercy. Есть, конечно, замечания к ним. При таком счете надо играть куда более уверенно и позиции держать как можно более жесткие. То есть соперника держать от точки, в принципе, нужно как можно дальше. И вот такая позиция, которую сейчас избирательно занимает ча ча, -Ча мне кажется, не самой адекватной. Но с той точки зрения, опять же, да, что здесь он будет вовлечен в, Б... в близкую перестрелку, где калаш будет реализовывать свой повышенный урон. С другой стороны, конечно, у чачача -Ча -Ча здесь будет и рисунок спрея куда более приятный, если он решит прожать оппонента. Но вопросы по-прежнему все-таки есть Да, попадание в голову Повезло, Ча-Ча-Ча Что эта позиция действительно принесла ему минус Это бывает редко, но Его действительно можно с этим поздравить Сыграно круто а Грозный остается один против двоих двоих. И, кстати, пулька в Грозного прилетела очень хорошая на 39 хп, а следом вторая, ну, уже фатальная. Все, кстати, в голову прилетали пули. Короче, голова это самое больное место у Грозного по итогу предыдущего раунда. 13-8. Ну и, кстати, я напомню, что 9 раундов была разница между командами, дорогие друзья, 9 На данный момент разница составляет всего-навсего 5 матчпоинтов Почему всего-навсего? Ну, потому что была 9, да, 4 уже отыграно, а это практически полпути То есть есть определенные предпосылки к тому, чтобы команда Number One побеспокоилась Но пока эти предпосылки, как мне кажется, не, не настолько уж и подкреплены, подкреплены а, фактами а, Которые могут действительно здесь сейчас заявить Игроки команды No Mercy. Но пока выигрывается антиэкономический раунд. Счет становится 13-9. И команда No Mercy, опять же, поистине безжалостно обходится со своими соперниками, пытаясь реализовать шансы на камбэк. И этот камбэк по-прежнему изрел, как говорится. Потому что, в общем-то, счет во второй половине, я хочу напомнить вам, 6-1. То есть сейчас... Мы видели с вами и 11-1, правда, да, в пользу команды Number One в первой половине Так что 6-1 это еще не предел Но все-таки, опять же, информация к размышлению Для коллектива Number One Две м против двух калашей Классические девайсы с одной стороны, классические с другой, разумеется Какие они еще могли бы быть, скажите мне, на милость. ЗТС перестреливает номер один, грозный на картах. Аккуратненько открывается. Из ямы, ну и здесь пытается работать, кстати, под прикрытием дымовых шашек. Но глазастый ZXC нашел соперника и попадание в голову закончило этот раунд. Счет 13-10. И вот опять же та самая ситуация, в которой, ну, наверное, стоило бы как-то призадуматься, что ли, коллективу Number One. Потому что их соперники забирают раунды и неумолимо сокращают дистанцию. Надо что-то менять. Надо что-то менять именно в подходе в атакующем, да, потому что, ну... Оборона была хорошая, я считаю, 12-3 это очень-очень уверенная оборона. И здесь у меня вообще нет никаких претензий. Но по атаке постоянные холды. И вот сейчас, кстати, очередной раунд с пистолетами, с глоками, если быть точным. И очередной холд. Какой смысл просто это делать, если уже... Третья попытка, если я не ошибаюсь Сыграть медленно с глоками И, ну, сто процентов Я даже не знаю, чем закончится этот раунд Но точно скажу, что ничем хорошим Слишком много я видел uh, Counter-Strike, чтобы в 2 на 2 Верить в то, что глоки заберут раунд uh, У эмок 13-11 ну, конечно, в теории. В теории можно представить себе раунд, который даже и с глоками будет выигран. Но нужно, чтобы игроки обороны максимально идиотские позиции при этом занимали. И вообще ничего с этих позиций не делали. Ну, грубо говоря, один должен встать здесь например, да, и не стрелять по своему сопернику. Тогда, конечно, игрок с Глакомого его затыкает, получит девайсы и все, и уже можно выигрывать раунд. Но ведь команда No Mercy такие позиции не занимает, и именно поэтому у меня создается впечатление, что команда на no. Б1 немножечко не понимает, как правильнее было бы сыграть. Вот против Халда с Калашами я как раз ничего против не имею. Именно сейчас это более уместно, чем может показаться на самом-то деле. Потому что игроки обороны будут думать, а откуда они сейчас выйдут? Оттуда или оттуда? Плюс будут выброшены уже по большей степени все дымовые гранаты. Даже частично флешки будут выброшены. И можно застать игроков обороны банально врасплох. Ну вот сейчас две мки и начинается перестрелка ямы. Ой-ой-ой! Э -э Обменялись минусами, дорогие друзья. ZXC остается один на один с Грозным. Грозный понимает, что соперник находится где-то внизу. Пытается насканировать его под балконом. ZXC, кстати, поддается этому сканированию. И Грозный выигрывает раунд для своей команды. 14-11, дорогие друзья. Опять-таки появляется небольшая надежда на то, что Number One все-таки выиграют. Ну, надежда, разумеется, появляется у них. да, и Это я не про себя. А, Бардам, приветствую вас! Вот, ну и, собственно, 26-й раунд этой встречи, дорогие мои друзья, на ваших экранах. По-прежнему два калаша против двух эмок, и что самое примечательное, до сих пор я еще не видел ни одной снайперской винтовки. И это хорошо! Вот как только я увижу а, наличие АВП, а, у меня появятся большие-большие вопросы к команде, которая эти снайперские винтовки, собственно, додумается приобрести, потому что, ну, камон, два 2 на 2, два, братьявики... Ну, такое себе. Ну, конечно, можно. Почему нет? В обороне можно. Но в атаке вот уж точно нет. Хотя, опять же, ну, берете вы снайперскую винтовку. Ну, соперник под дымы и флешки заходит, выбивает вас с точки. Как вы будете савиком выбивать? Совсем неуместный и совсем ненужный девайс. Здесь все-таки нужно нацеливаться на результат, получаемый через именно прямые перестрелки с эмками и калашами. ZXC, кстати, на этот результат настроен... Сверхпродуктивно Забирает номера первого И Грозный остается один против двоих оппонентов И не самые удачные тайминги Ловит, конечно, игрок команды Намбер однако, ставит шот по ZXC Остается один на один с Ча-Ча-Ча ча ча накидывает флешку Кстати, флешка очень хорошая Вторая флешка долетает не совсем И Грозный успевает от нее отвернуться Но потери лайфбара огромны, дорогие друзья 25 хп у Грозного Четверть лайфбара против 84 у Ча-Ча-Ча ну, и по результату, конечно, такое выиграть очень тяжело, да? То есть, учитывая, что соперник знает, где ты, начинает тебя просто банально прожимать. Поэтому 14-12, именно поэтому, дорогие друзья, потому что перевес в лайфбаре тоже играет не последнюю роль. Халит и Бонболид. И вас тоже приветствую. Не знаю, что из этого ваше имя, уж простите, но прочитал ваш никнейм полностью. Если вообще это имя, а то, может быть, это и не имя вовсе. Так или иначе, дорогие друзья, 27-й раунд. Вы представляете, 2 на 2, 27 раундов разыгрывать. Это довольно-таки редко происходит. Обычно все заканчивается, ну, в пределах 20 раундов. Хотя предыдущий матч мы с вами смотрели, там было, сколько, 16-8, по-моему, счет итоговый, да? Команда No Mercy выиграла именно с таким счетом. И, соответственно, отыграли 24 раунда. Здесь уже как-то побольше Но обычно все же матчи на моих каналах Я это говорю из своей собственной статистики а, То есть это не мировая статистика, не подумайте Это статистика только по моему каналу Матчи обычно заканчиваются в пределах 20 раундов То есть это 16-4 Ну какие-нибудь там 16-5 Максимум, наверное, 16-6 Хотя есть один матч у меня, правда, по Counter-Strike Global Offensive Там, ребята, еще и овертаймы играли Еще и не одни И в результате играли часть с чем-то Ча-Ча-Ча забирает Грозного, но попадает все-таки под размен номера первого, который додумался, кстати, пойти и пушить вместе со своим тиммейтом. И именно этот тимплей, который сейчас образовался у команды Number One принес победу в раунде, потому что если бы хоть чуть-чуть номер один медлил бы и решил не открываться вместе с товарищем по команде, это моментально привело бы к поражению. Ча-ча-ча, сделавший минус, просто сменил бы позицию и реализовал бы уже другую точку, которую он держал бы, огневую, да? А, ну, возможно, реализовал бы, конечно, мы не знаем, но шансов было бы больше, потому что уже тогда игрок атаки не знал бы, откуда ему ждать... А Стрельбы вражеской, так скажем. Вечер добрый, пацаны. Сардоры вам тоже добрейшего вечерочка. Начинается раскидка. Опять же, она обоюдная. Номер один ловит сразу прям в каску через дымы. Ответные гранаты друг под дружку летают. Ну, кстати, вторая хаешка, брошенная командой Number One, вообще никуда не прилетела. Ни под кого, точнее. Ну а ча-ча-ча. Одним спреем два трупика. 15-13. У нас по-прежнему матч-поинт, дорогие друзья. Но на этот раз команда No Mercy показывает зубы. И показывает зубы в том контексте, да? Что, а мы просто так сдаваться не, не будем, да? Калашик. Калашек и Дигл. Ребята все-таки решили что-то приобрести. То есть на последние деньги, грубо говоря, команда на Boone сейчас закупается. Поэтому у них по деньгам галяк если они проиграют сейчас 14-й раунд, то на 30-м раунде этой встречи у них, опять же, не будет денег. Это важный момент. Анди, привет тебе тоже, Большущий. Вот, это важный момент, с которым надо как-то, вот, да, как-то бороться команде Number One. Потому что экономически быть слабым в слабой стороне, ну, непозволительно от слова вообще. О! Грозный, вот это хэдшотище по ча-ча-ча Практически на префайре снимает соперника ZXC остается один против двоих Нет информации по номеру один Есть только информация по Грозному Но учитывая факт того, что Грозный не стал открываться на точку А И он уже мог свою позицию поменять, как вы понимаете, да? Но ZXC понимает, что скорее всего соперники будут спрыгивать с балкона И он их услышит, поэтому чекает только яму Хотя и уделяет внимание, естественно, просмотру э, позиции на коврах. Перестреливает номер первого и имеет стопроцентную инфу по Грозному. Но, дорогие друзья, Грозный опережает события. Не успевает ZXC занять правильную точку. А, на мой взгляд, все-таки более правильной точкой здесь являлась уход глубже к своему собственному респауну. Но это, опять же, на мой взгляд, мне со стороны-то виднее, потому что я понимаю со стороны всю эту ситуацию. Игрок в момент игры не совсем может трезво оценивать сложившуюся истину, да, которую мы с вами видим, опять же, со стороны.